Часто нетезены любят комментировать ситуации с айдолами всячески оскорбивых, но в этот раз они перешли все границы. В эфире Music Bank 24 марта за первое место боролись песни Twice, Set Me Free и Rover, Кая из EXO. Кая из EXO забрал свой первый трофей за Rover и первую сольную победу в музыкальном шоу, набрав 8161 балл. Во время церемонии награждения на глазах Кая были видны слезы. Эта победа оказалась для него действительно неожиданной. В различных пабликах несизены прокомментировали его победу так. Этот парень действительно плакса, разве он не похож на девчонку? И таких комментариев было достаточно много. Что по этому поводу думаете вы? Пишите свой ответ в комментариях. Всем хорошего дня, пока-пока!